В рамках фестиваля прошел конкурс кухни народов мира, спортивные мероприятия и интеллектуальные игры. А в актовом зале состоялся яркий гала-концерт. Нам стало интересно, потому что до этого мы принимали участие в фестивале народов мира. Наш танцевальный коллектив называется Шатык. Мы представляем казахскую диаспору в Доме дружбы народов. Я из Ямана, и вот это как мы одеваемся в вот такие. И у нас есть такие вещи из Ямана, например, вот это.